А мы пришли, братик. Как там? Забыл эту цитату. Бензовоз. Совсем разогнило грузовичок, как новенький из пикника на обочине. А тут такие остатки былой цивилизации. Мы тут сейчас найдем, прокрадываясь, гигантское дерево Кыш-Машкара. Да, я был очень удивлен, насколько, оказывается, может вырасти. Вот, ну вот шиповник, да, обыкновенный, как всегда, ну роза, по сути, с собой толщиной, там с большой палец бывает, эти самые веточки. Вот он там уходит, да, ну, такой обычный. Бывает толще, ай! Ну, бывает тоньше. и вот идем, идем. И шли, и шли. Ну, вот Ну, такое, да, бывает тоже. Срезал я такой. Толстенький, конечно, да. Ну, потом как как посмотрели, присмотрелись, оказывается, ай, да шушь я за все цепляюсь. Ну, вон он какой, вот таких шиповников я еще не видел. О, о, такой точно, может даже больше это да куст блин терновый там или как там их, их неважно розовый да дерево блин почти шо. Это не факт что его если не трогать какой он вырастет ну, так что такие загадки природы там вишни собираем сентябрьские почти октябрьские. Толщина, насколько она понятно, там два пальца казалось бы. Что такого, но толстый стол. Такая вот находка с шипами. Так вот. Пока-пока.